разные журналисты, разные блогеры, разные политологи, и у меня вызывает просто улыбку, когда какие-либо люди пишут, ну вот, например, азербайджанцы пишут, а что вы про это знаете, а вот, вот пусть там украинцы, грузины или евреи дают слово, например, там Тофик понимают бывший их чиновник. Потом я захожу в этот YouTube канал и смотрю, что количество моих просмотров и количество просмотров бывшего главы МВД одинаковое. И я задаю себе вопрос: Ну как же так получается, что порой количество моих просмотров на посторонних каналах даже больше, чем у бывшего министра МВД. И не потому, что кто-то лучше или кто-то хуже, а просто потому. Что мнения должны быть разными, и в этом весь интерес для зрителя слушать разные мнения, чтобы понять, что правильно, а что неправильно. Рома, в Баку, когда пытались очень емко, лаконично представить или описать случай, подобный твоему случаю, да, говорили вот это емкое выражение. «Асмаяе», -э, «асмаяе» -э, говорит «яе», на -э, себя показывает «я». Ну, за для ясности. Ты э, сравниваешь вот в этом отрывке, да, который вот мы только что прослушали, э, деятельность э, различных блогеров, различных э, общественных деятелей, публичных деятелей которые выходят и что-то говорят, Это политологи, аналитики. Сейчас великое множество таких людей, даже есть такое выражение «говорящая голова». И люди, слушатели сами выбирают по различным критериям, кого им слушать, кого им слушать больше, кого им слушать меньше и так далее. Да? Я тебе хочу сказать, почему слушают тебя, Рома. Я выделил четыре причины, и главное, главный момент здесь. Тебя слушают в подавляющем большинстве своем азербайджанцы, то есть жители Азербайджана. И почему, почему они тебя слушают? Ты армянин, который живет в Армении и представляет или пытается представить мнение жителей Армении, да, мнение армян на те или иные вопросы. Вторая причина. Ты говоришь на русском языке, в отличие от подавляющего большинства армянских блогеров, которые два слова связать не могут на русском языке. Ты говоришь на русском языке, потому что ты русскоязычный человек Не потому что ты, скажем, владеешь армянским, да, и владеешь русским, и вы выбираешь говорить на русском языке. Просто потому что русский язык для тебя ближе, и им ты владеешь в достаточной мере, в отличие от армянского языка. Потому что, когда я слушаю тебя на армянском языке, у меня уши вянут. И, то есть, ты говоришь на русском, в интернете есть русскоязычные блогеры, их очень мало но в подавляющем большинстве своем это маргиналы или крайние националисты. А ты представляешь тему, да, вот, эту, вот эти злободневные темы да, межнационального конфликта между Арменией и Азербайджаном в другом свете. То есть ты в принципе как бы ратуешь за мир, ты открыто обличаешь прежнюю власть, карабахский клан, вот этих карабахских генералов, представителей диаспоры, да, партию Дашнак Цутюн, военных преступников, воров. Ты делаешь это открыто, безбоязненно, смело, да. Практически таких людей нет в интернете, да, то есть с армянской стороны, говорящих на русском языке. Поэтому тебя слушают, тебя слушают азербайджанцы. Ты для них, понимаешь, диковинка, когда человек, в принципе, армянин из Армении выступает против вот этого вот, национализма, того, что отличает армянское общество, да, то, что владело умами, вообще, всем спектром армянской общественной жизни, политической жизни и так далее, то, что было наполнением, содержанием этой жизни. Ты выступаешь против этого, да, говоришь против этого, призываешь к миру, обличаешь, разоблачаешь, проводишь какие-то расследования, приводишь факты, делаешь это, опять же, как я говорю, открыто, ты делаешь это очень эмоционально, ты приводишь доказательства. Людям интересно это, Рома, на самом деле. Людям очень мало интересно наше какое-то собственное мнение, да, которое мы выражаем, которым мы делимся. Людям интересны факты, которые мы приводим да, в качестве блогеров, если проводится какое-то расследование, какая-то тема. Людям интересно именно это. Поэтому они нас слушают или поэтому они нас не слушают, если, если мы не представляем интереса в этом смысле. Но сегодняшняя наша тема не об этом на самом деле. Я бы не начинал, наверное, с этого, да, и не трогал бы эту тему, обсуждал бы на личности, какие-то подходы, методики ведения этой деятельности. Если бы некоторые моменты, которые произошли, дело в том, что примерно 10 дней назад я прокомментировал один из твоих постов и задал тебе Прямые честные вопросы в отношении Самвела Бабаяна, да, этой одиозной фигуры, которая сейчас появилась снова на горизонте в Карабахе, вылезла, да, и я задал тебе вопросы, вот ты говоришь о карабахских генералах, о ворах, о преступниках, об убийцах, да, но в этом списке нет Самвела Бабаяна, и ты подтвердил, да, это, что действительно Самвела Бабаяна нет в списке преступников, которые совершали преступления против народа. Я поделился тогда вот этой перепиской в своем видео о Самвеле Бабаяне. Также я поделился, значит, твоими предыдущими постами, то есть я сделал скриншоты твоих предыдущих постов прошлых лет, где ты очень тепло, очень положительно отзываешься об этой фигуре, фигуре Самвела Бабаяна, в отличие от других, представителей карабахской власти, да, генералов, военных лиц, гражданских значит, ну, правителей и так далее, существующей власти. Это видео называется «Самвел Бабаян, дайте мне 100 дней», вы можете посмотреть на моем канале, друзья. После этого видео, Рома, ты в буквальном смысле заблокировал меня на двух своих каналах или профилях в Фейсбуке. Поэтому я вынужден обратиться к тебе именно таким образом. Сделать это открыто, публично, прозрачно. Но на самом деле сегодня речь не о нас, речь не о блогерах, речь не о каких-то говорящих головах. Речь о событиях, событиях прошлого, того, что происходит в настоящем, и это прошлое влияет на настоящее, нельзя его исключать, нельзя его игнорировать, нельзя его забывать, нужно об этом говорить. И вот ты затрагиваешь тему сумгаитских погромов, на самом деле произошло страшное, и ты говоришь об этом на эту тему, и тут же ты говоришь о событиях Ходжалы. Худжалы. Когда вы говорите про худжалы, азербайджанцы, азербайджанки, которые никогда не были в Карабахе, вы должны понимать, что вы говорите про худжалы, как, скажем так, знаете, отражая официоз Азербайджана. То есть вот то, что пишет азербайджанская пресса, то, что говорит, вы не повторяете. Ты говоришь очень положительно не только о Самвеле Бабаяне, да, и других каких-то людях. В твоем списке вот этих положительных людей, героев, однозначно со знаком «плюс» есть еще одна фигура, это Монтемел Конян. Всем хорошего дня, всем, кто будет смотреть это видео наша группа. Вот, э, мы находимся в Яраблуре. это военное кладбище на окраине Еревана, где ухоронены э, э, герои Армении. С 1988 года здесь э, хоронят также героев Карабахской войны. Вот э, черными камушками э, три буквы отделаны, это А, В и О, что означает «Аво». Вот э, мы увидим. Видите, черными камнями. Вот. А здесь у нас написано Монте. Речь идет, конечно же, о герое Армении, героя Арцаха, Монте Мелконяне, который приехал из за рубежа бороться за независимость, за свободу и Арцаха и Армении. Когда мы говорим о Арцах и Армении, мы подразумеваем единое армянское наборе. Хотел сказать, что мы очень часто в наших группах пишем о монте Мелконяне, о его биографии, и тот период с 1988 по 1994 год, это период, когда жили, служили и воевали люди, вот, в большинстве с вами, с такой философией, то есть... Когда Монтемил Конян и настоящие, такие же, как он, герои, боролись за нашу свободу, у них и в мыслях не было, что они это делают для того, чтобы в какой-то момент, в какой-то день, в какой-то год получить власть, получить возможность строить большие дворцы. Вот поэтому Монтемил -Конян герой для всех. То есть он беспрекословный герой. Это герой которому нет никаких вопросов. Это герой, который был в 90-х годах образцом поведения, сейчас образец поведения, и тысячелетиями он будет считаться именно образцом поведения. Человек абсолютно бескорыстный. Человек, который готов был отдать всего себя за те цели, за те задачи, которые позволили бы сохранить жизни людей и сохранить, самое главное, святую армянскую землю. <свят> вот почему мы очень часто делим людей на корыстных да, и некорыстных, на настоящих и ненастоящих. Монте конян это настоящий герой. Есть герои по морожку, которые по блату получили свои звания в книгах, на телеэкранах, а есть герои, которые не имели никакого блата, имели любовь народа вот может быть может быть даже те герои которые условно говоря герои сошли с рельсов и построили себе огромные дворцы в центре ереваны и степана керта вот может быть вдруг они задумаются и поймут что вот настоящий герой он должен быть без всяких дворцов без огромного количества фальшивых регалей он должен быть настоящим вот армянином как монте мелконьям Эта фигура, этот образ очень близок к тебе, он очень ценен, дорог тебе. Ты говоришь о нем с каким-то трепетом, да, с волнением. Действительно, ты представляешь его героем, ты веришь в его вот этот, вот, положительный образ, да, об, облик. А... Вопрос тебе, как человеку, который представляется человеком, любящим докапываться до истины, докапываться до сути, до сути вещей. Вот кто был, по-твоему, монте Канян на самом деле? Кто он был? Понятно, что для армянского общества этот человек – герой, приехавший из диаспоры, извне, да, приехавший на свою историческую родину с целью освободить от врага, участвовавший в сражения, героически погибший, да? пример для молодого поколения и так далее. Кто был на самом деле Монте Мелканян? На самом деле, кем он был? Что такое вот это вот, само это явление да, Монте Мелканяна? Откуда мы черпаем информацию? Ведь мы не общаемся с Монте Мелканяном напрямую, да? То есть этот человек погиб достаточно давно, более 20 лет назад на поле боя или еще как-то. То есть, все, его нет. Откуда ты знаешь о Монте? Откуда ты знаешь, что это за человек? Ты смотришь ролики, опять же, в этих роликах скупая информация, да, отдельные его какие-то фразы, цитаты, какие-то примеры, значит, ну, моменты, где происходит сражение, он присутствует там, дает какие-то команды, Бегает там туда-сюда. То есть вот, такой вот, такой вот такая информация. Да. Может быть, люди, которые служили с ним, да, или были рядом с ним, или говорили о него, есть какие-то передачи, да, видеоматериалы, аудио, я не знаю. Главным источником информации о Маунте является книга его брата, Маркара Мелконяна. Это известная книга, известная книга, которую он издал. Он был очень близок с ним то есть Маркар Мелконян со своим братом Монте Мелконяном, И он описал его биографию с самого начала, то есть кем он был. Кроме этого есть очень множество, много материалов о нем, да, исследований каких-то и так далее. Этот человек был марксистом, убежденным коммунистом, это во-первых. Во-вторых, этот человек был членом террористической левой организации коммунистического толка, которая называется Асала. Многие даже не знают, что Асала – это коммунистическая организация. Организация, созданная в принципе, на базе коммунистической или левых партий палестинцев, причем палестинских террористов да, на территории Ливана. Именно в ее недре, в недре вот этой палестинской террористической организации появилась Асала, и на эту уже почву приезжает Монте и объединяется с этой организацией, участвует в терактах, участвует в военных каких-то действиях да, на территории Ливана. И дальше уже там определенная история его, связанная с этой организацией. Организация признана террористической, она является террористической организацией. Эта организация была создана, как я уже сказал, именно в левом палестинском движении, да, террористическом. И эту организацию фактически курировал Советский Союз. Об этом есть материалы. Материал на моем канале. Да, называется ролик «Карабахский конфликт. Откуда ноги растут». И в этом ролике показана связь между... Палестинскими вот этими организациями террористическими, которых курирует Советский Союз и этой организацией АСАЛА. Поэтому фактически это детище спецслужб Советского Союза, которые в итоге оказались употреблены, использованы не только в тех целях, которые они, ради которых они создавались, но и против, в принципе, народов бывшего Советского Союза. Итак, книга Монте значит, о Монте Мелконяне, да, автора Маркара Мелконяна, его брата, называется ⁇ Путь моего брата ⁇ Эта книга изначально была написана на английском языке, то есть ее язык, оригинал, это английский язык. и... Позже, в 2007 году, эта книга была переведена на армянский язык. По-моему, еще есть перевод на французский язык. На русском языке нет перевода этой книги, то есть нет русского перевода этой книги. И здесь нужно задаться вопросом, почему. А дело в том, что я в достаточной мере владею английским языком, да, владею армянским языком, могу читать на армянском языке, но всегда приятно читать книгу, и правильно, наверное, читать книгу на языке оригинала, то есть на том языке, на котором она была написана. Потому что перевод при всей его точности не всегда, наверное, отображает содержание да, оригинала. И вот сегодня у нас есть возможность взять эту книгу в руки и сравнить оригинал, на котором была написана эта книга, английский, и сравнить значит, армянский перевод. Я создал специально для этого текстовой файл. Есть перевод только этой главы на русский язык. Я буду обращаться к нему, и мы будем сравнивать английский вариант с армянским вариантом. И будем задаваться некоторыми вопросами по ходу этого исследования, расследования, как хочешь назови. Сравнение вот этих переводов, да, переводов с оригиналом. Также этот файл будет в описании к этому ролику, вы сможете его скачать в формате PDF и сами убедиться, там будут представлены, значит, будет представлена глава на английском языке, ее перевод на русском языке и ее вариант в армянском языке. Как, так, как она была представлена, эта книга или эта глава армянскому читателю. И мы будем задаваться вопросом, почему это было сделано именно таким образом, подтасовано, искаженно, значит, урезано, отредактировано, изменено до неузнаваемости, почему эта информация, значит, то есть или перевод значит, книги, Дан таким образом. То есть это, это серьезный вопрос тебе, как исследователю, человеку, который любит Монте-Мелканяна, задаться вопросом, почему армянскому обществу предложен действительно вот такой вариант книги, то есть урезанный, искаженный, с подтасовкой фактов и так далее, с удалением определенных имен, определенных фактов, событий, они просто вырезаны из этой книги, и мы будем действительно обращать на это внимание, сравнивать и задумываться. Хочу просто вначале сказать, что в русском переводе, да, английского текста, подчеркнуты синим цветом те места, которые в оригинале, присутствуют, но которые вырезаны в армянском варианте этого перевода. Желтым цветом подчеркнуты, в принципе, вообще те места, на которые мы обращаем свое внимание в этой главе. Итак, 15 глава книги ⁇ Путь моего брата ⁇ называется глава ⁇ Проблемы с дисциплиной ⁇ когда Монте и несколько человек из его команды начали спускаться по снежному склону из армянской деревни Хагорти в сторону Карадаглы, армянские жители села стали кричать на них. Группа приостановила спуск и вступила в спор с сельчанами. «Уходите», — сказали они. «Нам здесь не нужна война». Монте ответил, что уже слишком поздно для таких сентиментов. Они уже находились в состоянии войны. Теперь не оставалось никакого выбора — кроме как принять этот факт и закончить дело как можно быстрее. Однако сельчане стояли на своем, и их голоса начали повышаться. В конце концов, азербайджанские часовые в Карадаглы, видимо, разнервничались от спора, открыли огонь по бронящимся, которые бросились в укрытие. То есть, что происходит? Монте со своим отрядом, да, вот этих головорезов, преступников, бандитов, которые были внедрены вот, вот это вот Карабах, да, вот это вот, вот, это место. И местные люди выходят навстречу им, бронятся с ними, ругаются с ними. Они не хотят пускать их в это село, в это место. Нам, говорит, здесь не нужна война. Вот реакция местного населения на вот такое внедрение, да, на такую вот помощь. И Монте удалось убедить, ну или он постарался убедить жителей, что уже поздно, уже начался конфликт, уже началась война. Идем дальше. В середине февраля Монте и его патриотический отряд расположились с биваком Мехдишене, деревне к северу от Степанакерта, находящимся на достаточном расстоянии от центра, райцентра Мартуни, чтобы собрать побольше разведданных на сей раз для запланированного нападения на соседний Ходжалы. Вот мы приближаемся к твоей теме, да, которую ты поднял, тема Ходжалы. И читаем эту книгу. Ходжалы с населением 6 тысяч человек был вторым по величине Азербайджана населенным городом в Нагорном Карабахе после ее цитадели Шуши. Азербайджанцы в Ходжалы контролировали единственно взлетно-посадочную полосу Нагорного Карабаха. И их стрелки отрезали две главные дороги, проходящие через область, один на восток, а другой на север. То есть, это мы читаем оригинал, оригинал этой книги. И далее, обратите внимание. Тем не менее, вооруженное присутствие в Ходжалы по большей части носило оборонительный характер. Оно состояло из приблизительно 40 бойцов ОМОН, плюс группы самообороны, и в количестве между 60 и 200 мужчинами, главным образом неопытными призывниками, то есть, а вот это вот военные, да, которые находились в Ходжалы, они были, значит, имели оборонительный характер, то есть вот эти вот присутствия военных. И в основном это главным образом были значит, группа самообороны и неопытные призывники. Вот этот момент, обратите внимание, вы видите его выделенным синим цветом, этот текст. Его нет в армянском переводе. Вот, Рома, задумайся, почему нет этого текста в армянском переводе книги. Может быть, потому что э, военное присутствие в Ходжалы носило скорее оборонительный характер, а не наступательный. Как принято ну, э, говорить на эту тему, да? почему было нападение и почему э, произошла эта страшная резня. 16 февраля наступательная операция «Монте» прервалась, так как он получил срочный вызов от начальников Степанакерти. Он оставил свой бинокль и помчался в штаб вооруженных сил, расположенный на прежнем вокзале на бульваре борцов за свободу Степанакерти. Пока он слушал шепелявого Артура Макрчана, очкастого президента Нагорного Карабаха, тот объяснял, что отряды «Арабо» и «Арамо» атаковали деревню «Карадаглы», по собственной инициативе и без разрешения, и что азербайджанцы, защитники села, отразили нападение, убив во время перестрелки одного из атакующих. Макачан знал, что Монте имел разведданный по Карадаглы и попросил, чтобы он закончил операцию, которую сорвали отряды изменников. Вот стоит слово в оригинале. Даже есть русское такое слово «ренегат». В русском языке присутствует такое слово, значит, отступник или изменник или предатель, да, ну в этом смысле. То есть человек, перешедший на сторону врага. То есть явно отрицательный, негативный смысл этого слова. Вот эти отряды арабо-арамо называются отрядами изменников в оригинале книги. Вот как они переведены в армянском. В армянском стоит слово ангназант, то есть отряды непокорных. А на это непокорные, непослушные. Видите? Вот задайся вопросом, почему почему в армянском переводе, в армянском варианте так переведена эта книга. Далее читаем. Казалось, что бой за Карадаглы, первый бой, которым Монте командовал в официальной должности, прошел успешно. Однако вскоре все изменилось. Боевики Арабо и Арамо, Столкнули в Канаву на окраине деревни 38 пленных, среди которых были и мирные жители, включая женщин. И вот, вот это слово «включая женщин» оно исключено, оно вырезано из армянского варианта книги. Его нет там, женщин там нет. Один из пленных вытащил гранату, спрятанную в забинтованной руке бросил ее под ноги своему охраннику Ливону из патриотического отряда. При взрыве тому оторвала часть ноги. Солдаты Арамо и Арабо, страстно желавшие отомстить за смерть своего товарища, погибшего еще вчера, начали стрелять в пленных и добивать их ножами. Всех без исключения. Шрам Эдо, один из пятерых ребят патриотического отряда из Аштарака, облил нескольких раненых солдат бензином и бросил подожженную спичку. К моменту, когда Монте подошел к Канаве, там была только груда останков. Как переведено это в армянском варианте этой книги? Солдаты начали стрелять в пленных, добивать их ножами. Солдаты из патриотического отряда. Все. Не говорит, откуда этот патриотический отряд. Не говорит о том, что это солдаты Арамо и Арабо, и то, что они сожгли заживо, облили бензином и сожгли заживо. Это вырезано, вырезано из армянского перевода. Монте издал строгий приказ о том, что пленникам нельзя наносить вред. Вены на его шее вздулись, как плетенная веревка, он кричал до хрипоты. Но капитан арабо в черном тюрбане и плечом не повел, а отвернувшись от Монте, как от назойливой мухи, возобновил погрузку добычи. И вот вместо этого в армянском варианте, в армянском переводе написано, что он издал строгий указ, вены на нем сдулись, как плетеная веревка, он кричал до хрипоты. И написано, то есть, следующее, но было уже поздно, и все, вот на этом заканчивается предложение. А в оригинале мы видим, что капитан Арабо в черном тюрбане и плечом не повел, отвернулся от Монте, как от назойливой мухи, и продолжал свое дело, то есть погружал добычу, награбленную добычу. Кто этот капитан Арабо? вот этого вот отряда арабов это манвел егия зарян ныне здравствующий лидер до да, этого этого отряда этих бандитов преступников видите вот так вот пишется история причем новейшая история да это 91 92 93 года да то есть Монте был убит то есть как преподносится армянскому обществу вот эта реальность? Да? Имена вычеркиваются, имен нет, в оригинале они присутствуют, да. в переводе их нет, он отредактирован, он изменен и подан таким образом, знаете, так все мягко, все спокойно проходит. Отряды Арабо и Арамо ушли со всем оружием, захваченным в тот день 78 винтовками и тысячу патронами, а также очистили деревенский склад унося тонны мешков с пшеницы на продажу. После мародерства они спалили деревню. В общей сложности 53 азербайджанца были убиты в карадаглы и вокруг него в течение двух дней. В то время как со стороны армян было, убит, было трое убитых, включая 60-летнего сельского жителя в хагорте сраженного шальной пулей. Вот этого текста, выделенного синим цветом, нет в оригинале. Обратите внимание, после мародерства они спалили деревню. Вырезано. И дальше говорит о том, о количестве убитых азербайджанцев, 53 человека в Карадаглы. Вырезано. Отсутствует в армянском переводе. Рома, задайся вопросом, почему отсутствует? Спроси переводчиков, спроси авторов, всех ответственных, да, людей, которые опубликовали эту книгу, напечатали эту книгу. Сделай такое расследование. А почему эти вещи удалены, вырезаны из оригинала, из перевода, значит, из перевода этого оригинала? Дальше читаем. Как только распространились новости о том, что в Карадаглы была проведена чистка, ну, или можно сказать «зачистка», взято в кавычки это, это слово на армянском языке. Несколько делегатов прибыли в деревню Красный Базар в 15 километрах к югу. Двумя годами ранее местные азербайджанцы в ОМОНовской униформе остановили четырех армян из Красного Базара, включая женщину, сожгли их заживо в их же машине. То есть это приведено, это не, не вырезано. Сейчас их односельчане вежливо попросили выдать им четырех заключенных в плен азербайджанцев для Матах, то есть для того, чтобы принести значит, жертву, да? кровавой жертвы. В конце концов было же написано, око за око, Монте бросил на них грозный взгляд, и они ушли ни с чем. То есть приходят местные жители, просят пленных принести в жертву. Написано. И далее текст. Более 50 азербайджанских пленников были убиты в Карадаглы, но это не было резней повредившей репутацию Монте среди жителей Нагорного Карабаха. Напротив месть простиралась глубоко в горы, и самые громкие голоса с обеих сторон требовали крови за кровь. Этот текст также отсутствует, он вырезан из перевода. Почему? Репутация Монте, скорее всего, повредил тот факт, что резня в Карадаглы произошла вопреки его приказам. Качал Сергея, которого, которого эвакуировали в госпиталь с простреленной спиной, меньше всего волновали азербайджанские жертвы. Его приводило в бешенство то, что Монте не мог помешать арабо Манвелу, Манвел азерян, то есть, уволочь долю трофейных боеприпасов, причитавшихся патриотическому отряду, в переводе вырезано это имя Манвела. Просто помешать арабо. Манвела там нет. Карадаглы только подтвердил то, что знал Качал, И уже казалось каждый. А вон новый руководитель штаба был слабаком. Местные жители Мартунил лгали ему. И обман ослеплял его. Позже Монте уже сам признавал. Когда после Карадаглы один из боевиков спросил его, почему тот взял 0-0 как радиопозывной, он ответил «Я меньше, чем 0». То есть авторитет у Монте был очень низок среди местных жителей, местных боевиков и вот этих вот головорезов, да, приехавших из Армении или из других стран. Монте осознавал, что даже если он когда-нибудь и получил бы власть в Мартуни, он получил бы ее не в соответствии с указами Степана Керта, а на поле битвы. 22 февраля он провел успешную молниеносную атаку на азербайджанские позиции на стратегических высотах Весалы. Но всего через несколько дней после победы при Весалы он столкнулся с еще более наглым неподчинением, чем в Карадаглы. Вот мы подходим непосредственно к этим событиям, событиям Ходжалы то та тема, которую ты поднимаешь, в принципе, да, вот этот текст, обратите внимание, также отсутствует о наглом неподчинении, еще худшем неподчинении, чем в Карадаглы, когда они без своего э, руководителя, начальника, да, то есть Мантемил Канян вот этот вот Манвел Егезарян, и эта группа Арабо и Арамо, вот этих вот головорезов, напали сами и устроили резню, уничтожив там 50 человек, фактически, да, из которых было 38 пленных женщин, они сожгли их, облив бензином пленников, что тоже также исключено из текста. Опять же, отсутствует, отсутствует факт более наглого неподчинения. Далее текст. 26 февраля, это э, страшная дата, да, дата Ходжалинской резни, он стоял на склоне горы у Ходжалу, у того самого места, где он три недели назад провел свою первую разведывательную операцию. И рассматривал полосы следов крови на жухлой траве и снегу. Здесь текст заканчивается. Обратите внимание, дальше идет текст, подчеркнутый синим цветом. Его нет в оригинале, в армянском оригинале. Задайтесь вопросом, читающие эту книгу на армянском языке. И не имеющий представления о оригинале, о тексте в оригинале. Почему этот текст вырезан? Вот мы читаем сейчас текст, который редакторы, переводчики армянские вырезали из этого оригинала. «Как только он прибыл в Ходжалы, узнав о происшедшем там бое, он стал собирать по крупицам картину массовой резни, бушевавшей здесь». Может быть, всего несколько часов назад до его прибытия вырезано. То есть, Монте интересует, а он опаздывает да, туда. То есть, несколько часов прошло после этой резни, этой бойни, где было уничтожено 613 человек мирного населения. И он пытается восстановить картину по крупицам по фрагментам, что происходило, как происходило, что там значит, делалось, да, и написано массовой резни. Не боя, не сражения, а массовой резни. Вот это вот исключено из армянского варианта книги. Около 11 часов ночи приблизительно 2000 армянских боевиков подобрались по густой прошлогодней траве вплотную к Ходжалы с трех сторон и стали гнать жителей в оставленном свободном направлении на восток. К утру 26 февраля беженцы достигли восточного пика Нагорного Карабаха и начали спускаться по склону в поисках спасения в Азербайджанском Агдаме, находящемся в шести милях. Там среди холмиков и уже в пределах видимой безопасности солдаты Нагорного Карабаха их настигли. Они только стреляли, стреляли и стреляли, рассказывала беженка Раиса Осланова, свидетельствуя представителям Human Rights Watch о проводящем расследовании. Боевики арамо, Арабо затем вытащили ножи из ножен и начали наносить ими удары. Этого нет в армянском переводе. Это вырезали. Почему, Почему Рома, вырезали? Проведи расследование. Ты же любишь расследование проводить? Вот проведи расследование. Сравни два текста. Пусть тебе помогут твои армяноязычные друзья, подписчики. Сделайте такое расследование. Значит, мы видим вот этих боевиков, армянских боевиков, солдат Нагорного Карабаха, как, как здесь они представлены. Которые стреляют, стреляют и стреляют. Не азербайджанцы. Ведь официальная армянская версия какая? Что резню Ходжалы, это массовое убийство, устроили сами азербайджанцы. У них была какая-то политическая цель, какие-то разборки. Все знают эту версию, да. я не буду ее здесь повторять. Это известно, это озвучено. Этого мнения придерживается армянская сторона. И вопрос, почему армянская сторона придерживается этого мнения, потому что, в принципе, это не вписывается, понимаете, в картину, в представление армян об армянском народе, что армянский народ, в принципе, по большому счету не может быть убийцей женщин, детей, стариков, мирного населения, что война происходит только на поле боя, что не может быть вот такой резни. Да, Это наоборот они приписывают азербайджанцам, туркам, да, но не, у армян нет такого свойства резать, убивать, добивать ножами, как здесь написано. Вытащили ножи из ножен боевики-арабы, начали наносить ими удары уже по лежащим людям, по раненым людям, добивать их ножами, резать. Как может народ жертва, жертва геноцида, да, в принципе... Делать тот же самый геноцид какому-то другому народу, даже своему врагу. да? То есть, это не вписывается вот в, эту, вот в это представление. Поэтому этот текст выдирается из, значит, из этой главы, и он не проходит в армянской редакции этого перевода. В армянской редакции его нет. То есть, армяне не знают об этом тексте, армяноязычные читатели. Теперь только ветер свистел в сухой траве. Также нет этого. Ветер, который начался недавно, еще не успел унести запах трупов. Монте прибыл в Мартуни всего 22 дня назад, но уже походил по двум полям смерти, политым кровью пленных и безоружных мирных крестьян, то есть Карадаглы и Ходжалы. За 22 дня он успел увидеть вот эту ужасную картину убитых пленных и мирных крестьян. Если дело касалось взрослых мужчин, обе стороны и раньше редко делали различия между боевиками и мирными жителями. То есть убивали мужчин. Однако до Хаджалы армянские боевики, обратите внимание, армянские боевики или бойцы, да, щадили женщин, ну, в армянском переводе это азата-мартык, освободители... Бойцы-освободители, если дословно перевести. Они щадили женщин-детей, либо отпуская их, либо беря в заложники для обмена на военнопленных. В этом отношении они были лучше своих врагов. Однако Ходжалы дал им возможность резко сократить разницу. Вырезано из текста. Вырезано. Нету этого. Здесь есть упоминание да, о пленных. Если азербайджанцы сами, как вы говорите, убили, убивали этих мирных людей, да, с какой-то определенной целью, кто их потом добивал, кто их потом резал, здесь написано, очевидцы, очевидец пишет, биография Монте Алканяна. почему вы это вырезали, вопрос, почему вы это вырезали, потому что это не вписывается в эту картину, да, которую вы себе придумали, которую вы себе сочинили, что это сделали азербайджанцы, сами азербайджанцы. Здесь написано, что это сделали армяне, то есть э, солдаты Нагорного Карабаха, боевики арабо, этнического происхождения, они были армяне, не азербайджанцы. На моем канале есть э, показания очевидцев, свидетелей, э, в частности двух человек, жителей Ходжал. Один был... На тот момент подростком, ему было 14 лет, Мурвят Мамадов. Я брал у него интервью, он житель Ходжалы, он оказался в армянском плену потом, и он рассказывает, что происходило в плену. И другой человек, значит, он был гитаристом, ему поломали пальцы, на его руках погибла жена во время этой стрельбы, то есть она погибла во время этой стрельбы, а его взяли в плен, этого Ходжалинца, тоже есть на моем канале, я беру у него интервью, я с ним, э, он рассказывает мне все ужасы этой стрельбы, этой резни, да, и потом э, э, армянского плена. Если бы это сделали азербайджанцы, то как эти люди оказались в армянском плену, и почему с ними так обошлись зверски? Он рассказывает об изнасилованиях, Девочек, девушек, сестер, будучи ребенком, они, он видел это все, на его глазах все это происходило. Он говорит, что они просили у Бога смерти, чтобы не видеть это. То есть жизнь для них оказалась потом хуже смерти. Он говорит об этом, хоть жаленец. Это кто делал? Азербайджанцы? И вот опять мы возвращаемся к тексту, которого также нет в переводе, в армянском переводе. Монте шел с хрустом, ступая по валежнику, на котором женщины и девочки были разбросаны, как куклы. Никакой дисциплины, бормотал он. Он знал важность этой даты. Это была четвертая годовщина антиармянского погрома в городе Сумгаит. Ходжалы был стратегической целью, но он также был актом возмездия. Черным по белому. Армянин, Маркар Мелконян, брат Монте Мелконяна, очень близкий ему человек, написавший его биографию, говорит об этом. Вы взяли и вырезали это из текста. Где ваша совесть? Где ваша объективность? Рома, подними эту тему. Ты же любишь поднимать такие темы? Ходжалы стал актом возмездия за сумгаитские события. Никакие здесь не азербайджанцы. Черным по белому написано. Мстили, стреляли, убивали. Э, вот эти боевики, армянские боевики, да. И добивали их ножами. Резали их уже потом. Тоже они же. Монте знал, что вражеские бойцы примут ответные меры, и достаточно, был достаточно уверен, что в, послед, в следующем месяце азербайджанские силы наводнили армянскую деревню Марага, убивая и сжигая армянских пленников. Отсутствует Отсутствует из, значит, в, в переводе армянском. Почему отсутствуют эти вещи, эти места? Вот они выделены синим, синим цветом. Ясно понимая, насколько высоки ставки на Горном Карабахе, Монтев след за, всем, э, за всеми политическими реалиями принял позицию. Цель – оправдывать средства. Это Восток против Запада. Да, арабо и арабо кровожадны, но вместе с тем они отважные бойцы, как раз в то время, когда так сильна потребность в отважных бойцах. Этот текст присутствует, а далее текст, который вырезан. Однако Монте был потрясен тем, что после Ходжалы они не желали отказаться от мести, даже ради армянских заложников, находящихся у азербайджанской стороны. В конечном итоге Монте убедил бы своих начальников Степанакерте вывести отряды Арабо и Арамо из Мартуни, но он так и не смог добиться того, чтобы расформировать эти жестокие отряды или вывести их целиком из Нагорного Карабаха прежде, чем они начнут убивать снова. То есть это были отряды а, убийц-маньяков, просто убийц-маньяков, понимаете? А, Лишенный даже, даже Монте, да, Монте, террорист, человек, имеющий репутацию террориста, будучи террористом, ливанским террористом, да, участвовавшего в Ливанской войне, участвовавшего в многочисленных терактах, в терактах против израильтян, в терактах против а, а, работников там, посольства и так, и так далее, то, что делалось в Европе, за что он был посажен в тюрьму. Даже такой человек, хладнокровный, в принципе, убийца, пришел в ужас от действий вот этих отрядов, армянских отрядов, Арабо-Арамо, Манвела и Неповиновение только усилилось после Ходжалы. Та же самая распущенность, которую боевики Арабо и Арамо продемонстрировали в Карадаглы, распространялась как вирус среди местных боевиков Мартуни. То есть люди получили полную возможность убивать, безнаказанно резать, проявлять самые низменные качества, да, чувства, зверинные какие-то, я не знаю, инстинкты. Ну, не, даже, даже, даже у зверей такого нет. Зверь просто так не убивает другого зверя, то есть если он хочет поесть, покушать, да, просто может быть. А здесь иррациональная жестокость, необъяснимая, не, невозможно ее ни объяснить, не понять, не каким-то образом оправдать. «Резервисты не утруждали себя появлением в траншеях, уменьшались группы по ремонту дорог, автоцистерны, заполненные дизелем, исчезали на черном рынке». Вот это реальная картина, да, вот карвасской войны. Бери Аллах нав авелишат. Кани, кани Карасун литр бери аисте Аллах. Карасун Лапшем хашвецник. Шадол лапшем хашвецник. Куд. Рудзаговет хашвецник. Рудзаговет хашвецник. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, Да. Уремень тункарбана тразается. Кусирать маруф, даваться, садятся, канадун тирдункме. Ева. Ай, ай, карасун, Хедо, я скези ту там, те ай, И даваунт чунис. И даваунт Че, ты же цешь Ты чика? Ты Ты Ты Ты они какой-либо experiences делаешь? Что о костани спортсменах В BILL. Пока immortали на нашу flats. Будет помощь, который дал совершенно убит. Я не понял, сделаю исключение причин Что вамб semua отплач vào? Даже самый приближенный к Монте персонал штаба лгал ему и игнорировал его приказы. в один из солнечных дней... в Начало марта четверо боевиков, включая местного жителя по прозвищу «ЦАВ» или «Боль», «ЦАВ» — это «Боль» на армянском, реквизировали джип и направились на нейтральную зону собирать добычу, оставленную на поле сражения. Как только они приблизились к подбитому вражескому танку, джип подорвался на мине, ранив охотников за сокровищами и оторвав голень ЦАВы. Пожалуйста, мародерствуют. Когда Монте услышал эту новость, у него отвисла челюсть от изумления. То есть, понимаете, да? Этот акт неподчинения, так быстро последовавший заход Жалы и Карадаглы, стал последней каплей. Либо Монте должен предпринять меры по укреплению своего тающего авторитета, либо это пренебрежительное отношение распространится на все, и его попросту затравят в Мартуни. А если такое произойдет, то кто бы ни пришел на его место, ему будет еще труднее заполнить окопы бойцами или боевиками. Далее текст, который отсутствует в переводе, в армянском переводе. Вот вы видите, он выделен синим, синим текстом, синим цветом. Монте со своей стороны был рад избавиться от еще одной головной боли. Позже он осознал, какого человека он взял себе в качестве товарища по оружию. В ноябре 1990 -го года Кячал похитил молодого активиста из Азербайджанского народного фронта, из пограничной деревни. Молодой азербайджанец Саид в течение месяца был прикован цепью к стене дачи недалеко от Еревана. Этот текст отсутствует, он вырезан. В канун нового 1991 -го года Качал и пара товарищей, включая местного полицейского и их друга Ардага, приволокли своего пленника к вершине Яраблура. Холма с кладбищем недалеко от Еревана. Там они пинками за... поставили Саида на колени под крону дерева, рядом с могилой боевика по имени Гарут. Затем качал отец троих детей, начал резать горло Саида тупым ножом. Сначала Саид кричал, но через несколько время крик сменился с тоном и бульканием. В конце, когда Ордак не мог больше слушать, он положил этому конец, вонзив нож в грудь Саида. Они выпустили кровь Саида над могилой Гарута и затем ушли». То есть здесь ритуальное жертвоприношение фактически, да? Причем резали его тупым ножом, горло этому человеку. «Вскоре после этого друг попросил Кячала быть крестным отцом своей, своей дочери. Как только голос священника повысился при исполнении гимна, во время литургии крещения Кячал услышал стоны Саида эхом, перекатывающийся по церкви. То есть ему послышалось, да, видимо. Потеряв сознание, он прервал церемонию. Может ли Бог когда-нибудь простить человека, который убил собаку из мести? Спросил он священника. Священник опустил свою митру. Это зависит от того, была ли эта собака четырехного или двухногая. Вот этого текста нет. Вместо этого текста о случае с Саидом, в армянском варианте другой текст, о военной технике, и он подчеркнут синим шрифтом в армянском тексте. Вы можете познакомиться да, вот с этими тремя вариантами, то есть с оригиналом, с переводом на русский язык, в котором все это присутствует, да и с армянским переводом, где вырезан этот фрагмент с ритуальным жертвоприношением этого Саида. Вот вопрос, почему вы вырезаете, ведь это пишет армянин, в принципе, да, пишет, почему вы неуважительно относитесь к тексту оригинала, к автору, и также неуважительно относитесь к армянскому читателю, удерживая от него фрагменты какие-то, какие-то события, какие-то факты. И заключение вот мы читаем. До Лачина моему брату удавалось убедить себя, то есть Маркар пишет о монте что курды поддерживают требования армян по Нагорному Карабаху, то есть лачинские курды. Поэтому был удивлен и даже рассержен, узнав, что курды Лачина не приветствовали армянское наступление на Лачин. Курдов использовали против нас в Лачине, сказал он потом интервьюеру с горечью в голосе. Это не имеет ничего общего с их собственными интересами. На этом... Заканчивается этот текст в армянском, в армянском варианте перевода, да, то есть в армянском переводе. И вот дальше написано, чего нет, что вырезано. Но абсолютно понятно, что курды руководствовались интересами самосохранения. Вот это вы вырезали. Похоже, мой брат так и не понял, что они вполне справедливо не хотели... Передавать свои жизни в руки Сергея Качала и героев Ходжалы. То есть вот этих убийц-головорезов. Они уже знали, эти курды знали, да? А, то есть жители Лачина. Как поступили с ходжалинцами? Это вы вырезали. А почему вырезали? Курды просто а, не захотели помогать армянам. И там ушли, или что и что они сделали. То есть интервьюер у него спрашивал. И вот вместо вот этого текста, в армянском варианте, другой текст. И он подчеркнут также синим цветом, да, в армянском тексте. Во время теракта в Лачине журналист Виген Чатрян вернулся в Мартунин, чтобы взять у Монте новое интервью. Некоторые старые друзья в Париже и в Ереване стали называть мартунинского командира живой легендой. То есть его друзья террористы во Франции, то есть армянские вот эти вот там люди из Асала, да. Но репортер был другого мнения. В интервью на французском языке Четрян спросил Монте, что он вообще думает о том факте, что две крестьянские армии, то есть азербайджанцы и армяне, да, как он их называл, вцепились друг к другу в глотки и занимаются этническими чистками по принципу зуб за зуб. «Сейчас не время отвечать на такой вопрос», – сказал Монте. «Это борьба за наш народ, и мы все должны объединиться для победы». Четрян хотел продолжить разговор на эту тему, но остановился. Было 11 часов вечера, и Монте выглядел усталым. Кроме того, Четряну показалось, что его вопрос расстроил Монте. Спустя годы он размышлял над их разговором, отмечая, что у Монте, безусловно, было много вопросов, но у него не было ни ответов, ни времени. То есть о чем речь? Пытается, а, тот, кто берет интервью да, для французского какого-то издания, да, спросить его, в чем причина такой жестокости, и что Монте оказался, да, э, фактически лидером вот этой, вот, этой, вот этой жестокой стороны, фактически, да. и... На что он получил такой ответ: что сейчас не время, то есть не время этих сентиментов. Мирные жители были уничтожены, вырезаны, пленники были вырезаны. Жестокость какая-то, да, ненормальность какая-то, патологичность какая-то, да. Не время сейчас этому. Это борьба за наш народ, то есть главная цель. Монте оправдал. В итоге оправдал. Или пытался оправдать, пытался найти оправдание этой жестокости. Говорит, где пьют, там и льют, да, понимаете? То есть он пытался оправдать в своем интервью это, эту жестокость. Мы должны все объединиться. То есть кто должны объединиться? Уголовники, преступники, маньяки, убийцы и порядочные люди должны объединиться для народной борьбы. И к чему привело это объединение, вы все видите, друзья, на примере вот этих вот головорезов, которые уже в относительно мирное время, когда уже не было врага в лице а азербайджанских женщин и детей, да, которых можно было безнаказанно убивать, резать, просто потому что они турки, что они азербайджанцы, что они не люди, Надо просто убивать, убивать, можно убивать их уже не было, их убили, их изгнали, их не было уже. И оставался свой народ. И, но эта страсть к убийству, страсть к крови, она же осталась, понимаете? Механизм же уже задействован, страшный механизм. И в эту мясорубку попадают уже сами армяне. И вот как раз Рома ты об этом и говоришь. Вот задайся вопросом, проведи расследование. Что к чему, пересмотри свое отношение к этому герою, да, который действительно намного лучше, чем другие герои, в том числе Самвел Бабаян, которого ты пытаешься выгородить. Всего доброго, друзья.